Одноклубники всех приветствуем на отправке Мотобуксировщик железная собака мини Шириной гусеницы 380 мм И длиной базы 1 метр Обзор у нас из транспортной компании ПЭК Привезли на отправку нашему одноклубнику в город Великий Новгород Так принимают мотобуксировщики в транспортной компании Букс хорошо помещается в сане волокуше длиной 1,25 м За габариты саней не вылезает также в таком состоянии можно транспортировать в автомобиле. Букс представлен с двигателем Zonction. Мощность мотора 7,5 сил. Марка GB225 с катушкой на освещение 9 А. Фару мы установили здесь на 48 Вт. По желанию нашего одноклубника были установлены ручки с подогревом. Кнопку вывели на руль. Было заказано с буксировщиком двое саней. Сиденье продольное. Одноместное сидение устанавливается на обвязку. Кто-то может прикручивать с основанием саней, а кто-то может ездить и так. То есть под собственным весом оно будет прилегать полностью к саням. Далее мотобуксировщик будет обмотан в стрейч пленку и будет сделана жесткая деревянная обрешетка. Вес буксировщика в таком исполнении составляет 110 кг. Сам буксировщик примерно весит в районе 60, не более 65. Это при заправленных всех жидкостях. Когда транспортная ПЭК принимает груз, выдает товаро транспортную накладную, которую мы отправляем нашим одноклубникам и передаем трек для отслеживания груза. А мы будем ждать фото и видео отчет нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока.